Всем привет, с вами как всегда Магивара И добро пожаловать в новое видео Где буду апать 25 ранг на Отисе Так, ну что ж, давайте сразу же в каточку полетим а, Да Это будет последний мой ранг Вообще, в принципе, на этом аккаунте До 25 ранга да, а, Не буду я лезть Сильно хотя... Я почти убил его Она сильно слишком сильно бучит вот эти вот эта снизу команда. От, отгоним ее, пожалуй. Просто капец. Ничего не сделать. Хорошо, так, два, это для нас замечательно. Попала под вот него. Нет, тут что-то без вариантов. Против Брока стоять на Отисе то очень сложно. И на Лизе банки. Mm. Так, я пока подожду. No, no, no! Это капец. Топ-3. Мы почти занимаем топ-2. О, что? Угу. Хорошо, да. у нас еще здесь баночка валяется. Лучше мы собьем вот эту вот ерунду, чтобы она не настала потом. А, Эдгар. Иди с Альбой. Нас мы убиваем. Хорошо. А, Эдгар думаю не полетит. Что за банки странные? Вот отличный ну, гаджет какой-то странный поставил. Надо добить. Отлично, три команды. У нас больше всего банок. И... Пока просто идет. Нормально ему. Телится идет. Хорошо. И мы ее добиваем. Это новый 25 ран. 100%. Да, залетает 25 у нас почти что 26 ранг так что давайте продолжим чубы нет 26 ранг это отлично для нас будет все равно 25 мало все равно Усиляем молодого из кустов наши кусты у тары остается лоха Найс, мы добиваем ее У Мортиса остается лоха п п Пожалуйста, Пока добавь. Ее, мы его убили нас. Но... Перешел. мне брок сильно надоедает. <свистит> Держит мерзкие люди просто. Они затимились против нас, да, получается? Я понял. Я понял. Ага. Размечтался, братик аааа ну да хе-хе ой Хорошо, хорошо. Найс, топ-1. Сюда. Взлайк отправляю. Найс. Это был новый рекорд. И посмотрите. Все на 26 шестом ранге. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.